В детском возрасте, находясь в квартире одна, в возрасте примерно 10-13 лет, я слышала странный гул или видение, не то люди корни, не то люди деревья, словами трудно описать, ощущения неприятные, можно сказать страшные, но могла себя контролировать и выходить из такого состояния. Нужно ли было бояться таких сущностей? Нет, коллеги, я уже рассказывала об этом, уже упомянула в самом начале нашего, нашей встречи, мы живем тут не одни, и очень много здесь присутствует совсем других рас, совсем других представителей иных миров. Они имеют право присутствия здесь, в этих реальностях, на этой земле, не меньше, а многие даже в большей степени, чем мы. Люди пугаются, потому что не знают об этом. Мы же не живем в сказочной реальности, которую описал профессор Толкин. Да? Для нас мир хоббитов, мир ходящих в деревьях, да, мир э, великанов и эльфов не является естественным, он для нас является сказочным. Хотя те, кто описывал и переносил эти легенды, воспринимал этот мир как вполне естественный. Для них он был естественным, для нас уже нет, поэтому мы воспринимаем его как нечто аномальное. Аномальное неизвестное, неизвестное страшное. Не бойтесь этого. Они будут проявляться лишь только в тех сознаниях, которые не боятся. Страхи очень чувствуются. Мы фоним своим страхом в окружающей реальности. Поэтому людям так и удобно сбиваться в кучки, строить города, выстраивать цивилизации техногенного характера. Они, все это позволяет не бояться. Те, о ком вы говорите, в лесу можно встретить чаще, чем в городе. В городе они не живут. Огненные джины предпочитают жить в пустыне, потому что если они появляются, там, где они появляются в городских условиях, возникают катаклизмы и так далее. У каждого свой ореоло обитания. Как убедить сознание о том, что это нормально? Я очень надеюсь, что те стрессы, которые сейчас переживает наш, наш мир, наша реальность и наше общество, приведут нас к тому, что мы начнем понимать, что границы это неправильно. Но если мы захотим поднять границы между друг другом, нам придется поднять границы между всеми остальными. И что-то сделать со своим сознанием уже наконец, чтобы понять, что границы это ненормально. И даже те, которые когда-то поставило наше сознание, отгораживаясь от иных реальностей, от других миров. Это ведь произошло не вчера, но прекратиться может уже завтра. Нужно только начать с этим работать.